Здравствуйте, уважаемые коллеги. Компания «Филин Полимер» не повышала цены на свои продукты, а также на предлагаемый инструмент своих партнеров, ни разу с 2016 года. Сырье, коммунальные платежи, НДС, да, в общем-то, все товары вокруг дорожали, а цены в нашем официальном интернет-магазине были заморожены. Секрет такого экономического эффекта заключался в нашем стабильном росте и увеличивающемся спросе на продукцию. Все эти годы прибыльность компании удавалось поддерживать не за счет повышения цен нашим клиентам на готовый продукт, а за счет реализации продукции и оптимизации собственного производства, логистических и прочих процессов. Дорогие друзья, мы делали все возможное, чтобы сохранить цены 2016 года на расходные материалы «Филинполимер» без потери качества материалов и при этом сохранением высоких стандартов обслуживания – включая оперативную доставку ну и, конечно же, техническую поддержку. Но цена на поставляемое из Европы сырье, скорее всего, внесет в ближайшее время свои коррективы. И на инструмент уже повысились цены в среднем на 14%, а в частности на горелке «Дремел», шокирующая нас, 22%. Поставщик газовых паяльников компании «Роберт Бош» пока не комментирует, итоговое ли это повышение – и не отвечает на наш запрос, сможем ли мы претендовать на специальные цены, учитывая высокий объем закупок. Конечно, у нас есть некоторый ограниченный запас такого инструмента, и мы его готовы реализовать по розничным ценам своим клиентам. Сожалею, но оптовым торговым партнерам, представляющих по продукции в регионах, мы уже не в состоянии предлагать инструмент со скидкой и вынуждены реализовывать только по розничной цене, поскольку Наша новая входная цена превышает сложившуюся ранее цену реализации оптовикам. Также хотелось уделить внимание логистической ситуации. На складах нашей компании достаточно готовой продукции, и к тому же мы не имеем в линейке материалов из китайского или корейского сырья. А с европейскими поставщиками пока нет разрыва в торговле. Но отправка торговой продукции, например, в соседний Казахстан, одним из наших официальных перевозчиков курьерской службы DPD, уже временно приостановлено из-за эпидемии коронавируса. Ну вот хорошо, что хотя бы почта России пока таких ограничений не ввела. Уважаемые клиенты, не упускайте возможность купить инструмент для сварки пластика, а также расходные материалы филинполимер по прежним ценам. Да и пока не введены какие-либо ограничения на пересылку товаров между регионами. До 6 апреля 2020 года мы зафиксируем цены. 2016 года на все товары, которые останутся у нас в наличии на складе Позже мы точно изменим цену на горелки, на фрезы, на прочий инструмент ну и на газ К сожалению, высокая вероятность повышения цены и на сварочные материалы После 6 апреля вы сможете ознакомиться с новыми ценами на официальном сайте www.fuelindefispolymer.com все это время менеджеры по продажам, отдел логистики, склад, производство – все будут работать в усиленном режиме. Но лаборатории и отдел технической поддержки, как всегда, готовы будут ответить на ваши вопросы в полном объеме и с тем же прежним высоким качеством. Берегите ваше здоровье, берегите здоровье ваших близких. С уважением, команда «Филин Полимер» и руководитель проекта «Анацкий Александр».